Добрый день, с вами компания Alterair. меня зовут Денис. Мы находимся сейчас на объекте, это много... многоэтажное здание 25 этажей, он находится в Голосеевском районе. Проблема на это... в этом доме была заключена в том, что застройщик, сдавший квартиры, не подключился к основному водоканалу, не подключился к водоканалу и, соответственно, в какой-то период времени в сутках в этом доме нет давления в центральной магистрали го... горячего водоснабжения и холодной воды. То есть, когда дневной период времени, это особенно суббота-воскресенье, все потребители включают горячую холодную воду, и в центральных магистралях ее просто нету, потому что давления нету. То есть все отбирают, и особенно от этого страдают 16 и 25 16 по 25 этажа. То есть заказчик попросил что-то придумать, потому что жить хочется, а в течение суток может вода появиться там только ночью, там, с 3 там, до 5 утра когда все спят потребители не работают хотя сейчас все приловчились я так понимаю и в этом доме все пытаются стирки включать посудомойки в ночной период времени то есть каким образом это было разработано есть некая емкость то есть накопительная емкость когда у нас а, есть давление эта емкость наполняется и состоит в закрытом положении и на, набранная 300 литров воды она находится у нас вот здесь за углом эта емкость ровно на 300 литров воды. Думали поставить 500, но пока для двух квартир, которые здесь две квартиры, вот одна и там дальше вторая, их достаточно. То есть в емкости, когда есть давление в центральной магистрали, наполняется емкость, она где-то вот так, 280-290 литров воды наполняется. Тут находится поплавочек, который фиксирует. Подачу воды, то есть что она в норме уже набралась, чтобы больше не переливалась. Если не дай бог что-то произойдет, этот поплавок не сработает и система дальше будет давить сюда воду. Вот тут увидите видите, стоит датчик обязательно, Нептун, который закоротит систему, покажет по контроллеру, что вода уже заполнилась выше позволенного, она полностью перекроет на центральной магистрали трубу, чтобы вода сюда не шла. То есть в этой емкости сейчас хранится просто вода, от, от о, застройщика То есть когда потребителю надо будет включить воду И не будет воды в центральной магистрали То есть мы будем с этой емкости С помощью отдельного насоса э, Автоматики, которая контролирует обязательно давление И сухой ход Что такое сухой ход и вод? То есть если дв две квартиры одновременно будут отбирать воду И она уйдет до какого-то определенного минимума То есть и засосется воздух Система это обнаружит поймет, чтобы дальше ни на сухую не работал насос и заблокирует и ста, станет непосредственно в шинку дальше мы хотим, конечно, здесь сделать такую штуку прикольную, чтобы туда не опускать 220 вольт, чтобы не дай бог никого не убило 12 вольтовая система, это поплавковая часть чтобы э, система доходила не до самого низа и при этом не, не сосала воду а доходила, там, допустим, оставалось литр 15-20 настроить таким образом чтобы и говорила это минимум, который мы можем забрать и все равно в системе будет вода и пока го город не даст воду и не зальется в бочку Соответственно, реально система будет ждать Пока поплавочек по нижнему уровню подымется Но это чуть-чуть будет дальше доработано Сейчас пока этой задачи нету Потому что 300 литров вот так хватает на два потребителя Потому что маленькие квартиры по 50 квадратов и этого достаточно Что мы еще тут видим? Есть вот Нептун, Хорошая система Здесь есть, существует у нас три датчика Вот там находится внизу датчик Если не бог, здесь что-то прорвет там фиксируется датчик, и вот видит вот сервопривод, который на центральной магистрали находится, он перекроет. Находится второй датчик в самой бочке, и третий датчик находится для водоподготовки. Тут стоит БВТ, где водоподготовки, умягчители воды для квартиры, и вследствие чего... Вся система подачи воды осуществляется только через емкости. То есть, если в емкости есть вода, она наполнится за ночной период времени, когда в центральной магистрали есть, мы оттуда берем эту воду. То есть, если вода есть и в системе центральной, и в емкости есть, то есть она отбирается насосом с емкости, и вследствие подкачивается, дается подкачиваться непосредственно от города. То есть, если города нет, то, то есть мы только берем с емкости до какого-то определенного предела. Вследствие чего у нас работает водоочистки нормально, у нас постоянно есть потребление воды на две квартиры, и еще здесь такой маленький момент, в этой квартире есть источник бесперебойного питания на 2, по на полтора киловатта И емкость аккумулятора на 4 киловатта То есть даже если Свет пропадает И чтобы это все контролировать, Серевопривода и Нептун постоянно идет под напряжением Чтобы контролировать Чтобы не дай бог не затопить парадное То есть вот такие системы В принципе собирают как и в квартирах Вот сейчас пошла эта тенденция такая И собирают непосредственно еще В больших домах там, Где хотят люди иметь постоять, постоянно накопительную емкость Такие у нас объекты есть Riviera Village, там, где э, застройщик дает воду, и снова есть проблема с давлением, и люди имеют накопительную емкость, и своими насосными группами потом потребляют эту воду, которую накопили там, от 300 до 500-600 литров воды. Поскольку находится тут дорогостоящее оборудование, то есть это БВТ очистка воды, было разработано ну снова из металла, конструкция. Понятно, что это не означает, что это сломать нельзя, чтобы предварить воровство этих двух очистителей, потому что они стоят определенные. Поварена была конструкция полностью, которая есть и автоматика все спрятано и два э, очистителя не очистителя умягчителя воды для двух квартир то есть это закрывается имеется доступ у владельцев квартир что является очень удобно внизу у нас уже соответственно находится доступно то есть все оборудование носок к сожалению поставлен возможно только в этой нише тут находятся две квартиры это двух властники двух ну, двух хозяева двух квартир 106 100 и 105 а 107 это дальше находится отдельный владелец то есть он может подойти и посмотреть на счетчики э -э, но ну, соответственно это никак не мешает это. вот сейчас вы видели э -э, был включен потребитель в квартире включили просто холодную воду и вы видели что система поддерживал э -э, поддерживала 3,3 атмосферы приблизительно чтобы давление было в системе нормально. и брало непосредственно воду с емкости. Мы сейчас подаем к емкости и вот вы как раз видите как она наполняется. То есть сейчас у застройщика, то есть у дома есть именно вода. То есть клапан вот упал ниже и пошел проток воды наполнять емкости. Вот видите она уже перекрывается. То есть ну, Моменты такие, то есть она уже чуть капает. То есть когда вода отбор ушла, поплавок быстро падал вниз и вода набиралась. То есть вот сейчас поплавочек поднимается вверх, система перекрывается и все. То есть вот таким образом есть. То есть если бы воды сейчас у застройщика не было, в емкости просто уходила бы вода, она не пополнялась бы. Но поскольку у застройщика сейчас вода есть, емкость, соответственно, подполняется, подпитывается постоянно водой. Вот таким образом это и построено. Еще надо заметить один маленький момент. То есть гидравлически мы не мешали систему э от застройщика, от дома. То есть нету гидравлический, что мы насосом отбираем воду с трубы от соседей или выше этажа, ниже этажа у нас свободное попадание воды в емкость, которую мы видели, 300 литров и согласно этого мы берем не своей насосной группой, а отбираем эту воду с емкостью, то есть между центральной магистрали и нашим насосом находится буферная емкость, в которой накапливается вода То есть гидравлический мы ничего не берем у соседей или с центральной трубы Поэтому никакие жалобы по отношению к вам не могут быть приняты соседями или жильцами такого дома Если будут возникать вопросы, можете обращаться в компанию Эльтерр Все специалисты готовы будут ответить на все поставленные вопросы Проконсультировать, разработать разные возможные схемы И, соответственно, помочь с вашими проблемами или с вашими задачами Обращайтесь, подписывайтесь на наш канал. Всегда будем рады вас видеть в компании в офисе на Максимовича 3D. Пока!